привет в предыдущем видео мы уже показывали как собрать батарейку и в этом видео мы соберем медно-цинковый аккумулятор медно-цинковый элемент способствует восстановлению это один из немногих элементов способствующей регенерации наш первый прототип состоит пока вот в такой версии то есть это цинковый стаканчик от старой китайской батареи картонный патрон Собственно, медный стержень, ну, красным у нас обозначены провода к лампочке. Медный стержень плюс, цинковый стаканчик минус. Расчетная разница потенциала цинка и меди равна 1,1 вольта. Почему медно-цинковый? Мы пробовали собирать разные аккумуляторы, и это единственное, что нас более-менее заинтересовало как возможность использования в качестве альтернативной энергии. Конечно, он выступает даже обычной батарейке по своим характеристикам, но превосходит по долговечности. В этой секции между картоном и цинковым стаканчиком у нас в черном обозначен с 4 это, ну, запишем в растворе воды, это соль цинка. Продается в любых магазинах удобрений, способствует росту растений. Называется сульфат цинка. Синим у нас обозначен другой электролит, отделенный сепаратором купромо С4, медный купорост, который также продается в любом магазине удобрений, которое тоже используется для способствует росту растений. Таким образом мы получаем абсолютно экологически чистый аккумулятор, без каких-либо токсичных отходов. Забыл отметить еще очень немаловажный момент. На примере я потом покажу, что у нас получилось, если этого не сделать. Вот этот наш сепаратор, выполненный из картона, необходимо промочить в растворе обычной поваренной соли. Насыщенный раствор из расчета 2 столовой ложки на стакан. Это необходимо сделать, чтобы у нас был хороший обмен. Что значит происходит? При разряде, когда у нас включена цепь, лампочка. Итак, как работает наш аккумулятор? Цинк отдает в раствор атом в себя. Цинк у нас подвержен разрушению. И два электрона устремляются от минуса к плюсу к нашему медному стержу и вылетают в раствор меди одновременно с этим от меди отделяется атом и подхватывает пробежавшие два электрона водных электронов и прилипает обратно к стержне то есть на лицевом электроде у нас происходит восстановление меди то есть атомы оторвались атомы обратно склеили в то же время как цин подвержен разрушению но если мы вместо лампочки подключаем зарядное устройство то все процессы начинают проходить наоборот реверс и находящийся в растворе цинка начинают прилипать обратно к нашему цинковому стаканчику. Ну, конечно, такие циклы не могут быть бесконечными. Узнать, как это будет на деле, мы сможем только экспериментальным путем. Итак, для сборки аккумулятора нам понадобятся следующие компоненты. Это два удобрения для роста растений. Сульфат цинка и медный купорос. Активированный уголь пара шприцов вот мы уже сделали два раствора один с медным купоросом другой раствор сульфатом цинка на основе дистиллированной воды дистиллированную воду можно достать в виде снега в морозильнике вот такая картонная трубка в которую мы накапали парафина и положили кусочек вот такой ваты куда мы будем погружать вот такую отпиленную медную трубку цинковый стаканчик от китайской батарейки желательно выбирать максимально целый стаканчик медная трубка также будет выполнять функцию отвода газов которые будут выделяться при заряде и разряде аккумулятора так поместим наш картонный патрон в цинковый стаканчик почему мы используем активированный уголь это очень хороший абсорбент его поры настолько маленькие и могут впитывать огромное количество жидкости можно также использовать обычный древесный уголь. Немножко капнем парафина на дно стаканчика, чтобы наш картонный патрончик к нему прилип. Теперь засыпем емкость между цинковым стаканчиком и нашим патроном углем. Мы его измельчили, чтобы легче было его засыпать. Итак, мы заполнили первую секцию между цинковым стаканчиком. И нашим патрончиком из картона ну не до конца примерно миллиметров 5 потому что при впитывании электролита масса будет увеличиваться в объеме теперь погружаем наш медный электрод центр картонного стаканчика добавляем угля после того как добавили угля можно чуть-чуть смачивать наш уголь медным купоросом и уплотнять его внутри и также не до конца примерно 5 миллиметров до верхнего края чтобы у нас было пустое пространство и такими же порциями понемножку ложим уплотняем, ложим уплотняем пока все не уплотнится Теперь наберем раствора сульфата цинка и заполним первую секцию электролитом. Необходимо будет подождать, когда весь электролит впитается и постепенно добавлять новую порцию. Растворы солей желательно делать, исходя из пропорции чайная ложка соли, допустим, медного купороса на столовую ложку воды. Изначально картонный патрончик сепаратор надо было пропитать в таком же растворе только поваренной соли для хорошей электропроводимости. Но мы, к сожалению, забыли это сделать. Теперь ставим вот такую газотводную трубочку в первую секцию. Теперь закапываем парафином верхнюю часть аккумулятора. Итак, вот получившиеся наши два прототипа. Вот этот лимит выполнен намного качественнее, но, к сожалению, мы забыли пропитать раствором поваренной соли сепаратор внутри. Напряжение немного не дотягивает до 1,1 вольт. Посмотрим стоп короткого замыкания. 90 миллиампер. Конечно, маловато. Теперь попробуем лампочку. Шестивольтовая лампочка не вот этот прототип выполнен вообще на коленке, буквально за 5 минут, можно сказать. Но здесь мы не забыли прочитать сепаратор раствор, раствором поваренной соли и смотрим, какие результаты. Выполнен он очень грубо, Там даже видны вам поры, таблетки накиданы углями хаотично. Очень большие туры, то есть конструкция вообще некачественная. Посмотрим результаты. Так замерим напряжение. Ну вот, один один вот. Как теоретически. Посмотрим только короткого замыкания. Ну вот видим 150-160 миллипер. 160 миллиампер у нас было максимум. То есть результат очевиден. Такие, несмотря на грубую сборку, такие ощутимые различия. Видно видно, что лампочка горит гораздо лучше, чем у этого. Ну а вот так горит лампочка при последовательном соединении. Маленько даже освещает. Вот что и не стоит. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пока.